друзья мои всем приветик я вас приветствую долго не выходила никаких роликов я вам там скидывала да у нас собачка появилась сейчас занимаемся ее воспитанием времени нет вообще вот как как ребенок прям, честное слово вот и сегодня вот я выбрала времечко Надеюсь, нам не помешает ни кот своими криками, хотя это вряд ли. Да? Напишем символ года, кролика. Ну, это будет как бы не то, чтобы картина какая-то, да. но ну, просто хочу пописать темперной краской, показать вам, как она в работе, да? что она немножко отличается все-таки от гуаши. Даже не то, что немножко, а ну, проще ей работать, чем гуашью, как на мой взгляд. А темперу я буду использовать вот такую. Я взяла наборчик. Он стоил так, 790 рублей, ну 800 рублей, грубо говоря. Да? А, то есть здесь 12 баночек. Вот такие вот баночки. Вот, довольно-таки, ну вот, если на руке, да, примерно, как бы, чтобы понимать размерчик. На баночках здесь, ну, как бы, синяя там к примеру, вот уже кричит товарищ. Допустим, красная темная, черный вообще почему-то без наклеечки. Зеленая темная, вот такая, как травяная зеленая, оранжевый, охра, желтенький, такая вот оксид красный, такая вот красно-коричневая красочка, а, умбра, ну, вот такая вот она, а, белилки, естественно, но белилки я докупила дополнительно, так как они везде расходуются, да, сильно, а, вот мастер-классовские взяла еще, Взяла также попробовать набор мастер-класса, но ну, там тюбички вообще очень-очень маленькие, они совсем крошечные. Здесь нигде вот не написано, сколько вот на всей коробке нет надписи. Единственное, вот тут на ценнике есть указание, что баночка 20 миллилитров. То есть вот такой вот. Ну то есть. Вот это вот я нашла в Читай-городе у нас, как ни странно, за такую вот цену. Везде, даже в интернет-магазинах, где-то Вайлдберрисы, Озоны, везде дороже почему-то, вот я не знаю. Ну и так как это водорастворимая краска, мы будем, запасаемся водичкой, какими-то тряпочками. Палитру буду использовать вот такую, буду периодически показывать. Ну, хотя смеси такие все в основном будут простенькие. И холст я взяла на картоне. Для масла я уже, если помните, когда писала, кто меня давно смотрит, все-таки вот этот вот грунт, он для масла, для растворителя не особо. Вот он где-то, если прям... Во-первых, он очень тянущий, а во-вторых... Он местами, вот мы писали по Пикассо, вот женщина с плоденцем у моря. Там вот у меня моментами, прям вот она, краска с грунтом снималась. Вот такое даже было, как бы, ну не особо. Попробую для темперы. Взяла еще для темперы, заказала много разных холстов. Именно картона грунтованного, не холстов, а картона грунтованного. Ну и вот будем... Я сейчас, наверное, знаете, что сделаю. У меня еще есть темпера, вот такая вот, капут-мартуум. Покупать я ее специально не покупала. Я вообще заказывала масло, но не досмотрела. И получилось, что она у меня, когда пришла, я начала, я люблю новые краски смешивать. И здесь смотрю, а она что-то не смешивается. А потом уже доглядела, что это темперная. Вот, ну я ей делаю, если видели уже я как-то делала подмалевочки ей очень удобно, и сейчас я тоже ей сделаю такой как бы легкий легкий подмалевочек, и возможно она у нас куда-то даже и пойдет, ну, в работе где-то, да? Крикун кричит. Все ему внимания не уделяю. Вот я ее выдавила, такая красивая красно-коричневая красочка. Но она, конечно, от вот этой вот оксида красного, она, конечно, очень отличается. Она темнее, она более такой, у нее цвет благородный. Кисточку работаем темперой синтетикой. Вот такая у меня какая-то кисточка синтетическая. И я вот жиденько-жиденько вот так вот просто закрою. закрою этот э, белый листочек. Также можно рисовать этой красочкой, писать, рисовать. Говорите, как как кому нравится. Я не зацикливаюсь насчет этого. Конечно, правильно, да, такие материалы, как графичные карандаши, там, да, такое что-то. Ими рисуют, а красками, конечно, пишут. Ну. Но... Ради бога, кому как угодно. Вот, я закрываю вот так вот. Где-то, видите, потемнее, где-то посветлее. вот просто нам нужно избавиться от вот этого белого холста. Это очень хорошо помогает, то есть не отвлекает вот этот вот девственно-белый да, холст. Потому что у некоторых есть такая, страх, ну, якобы что-то испортить. Вот. Поэтому мы его вот так вот пачкаем, закрываем. Да, он сильно тянет. Вот так вот с водичкой я закрываю. Ну, это и хорошо. Темпера, она у нас быстренько подсохнет, и мы будем смело работать мы даже не будем дожидаться пока там что-то высохнет вот уже на таком комфортнее писать и этой же красочкой ну, меньше просто водички я намечу какой-то рисунок да у нас это будет зайка я нашла изображение какое-то в интернете там два зайки сидела ну я вот покажу одного холстик кстати у меня вытянутый это скорее всего где-то 20 на 30 что-то такое ну, то есть, ну, можно уместить в более какой-нибудь маленький формат. Ну, и зайка, естественно, он у нас сюда повернут, да, как бы. Начну я головушку, чтобы ушки там большие были. А вот, вот сюда. Намечу мордаху его. Здесь будет у него носик, вот так пятнышко поставлю, здесь будут щечки, то есть, опять-таки, он повернут, да, эту щечку мы будем видеть поменьше, эту побольше, а здесь вот разделение будет, а вообще темперой, ну, я не знаю, друзья, мне безумно понравилось работать, она такая классная, вот ушко. Даже за счет того, что вот она не смешивается, да, вот с предыдущим. Если нижний слой подсох прям хорошенечко, она так вот не смешивается, как гуашь. Гуашь, если вы наносите а, какой-то слой сверху, нижний он растворился и все, и подмешался. Дальше вот здесь у нас будет шарфик. Вот так вот, прям такой шарфик. Он. Новогодний у нас зайчик. Вот так. Такой простенький я сюжетик нашла, чтобы ну, при желании любой мог повторить. И вот здесь у нас пойдет лапочка здесь у него стоит. Вот сюда, вот так вот. Здесь чуть на расширение. А отсюда откуда-то будет вот так вот шарфик свисать. Вот так вот сюда. Ну и а, скажу еще, вот понравилось темпера все-таки не какие-то такие, знаете, а, какие-то очень выписанные до да, рисуночки рисовать а именно вот мне понравилось мазочками писать Ей. и вот здесь вот тут как это бахромушечка будет вот так вот она наметили. и здесь у нас вот так пойдет тело его вот здесь вот будет изгиб ножки так вот тут из-за шарфика будет Немножко, например, на уровне этой лапки, вот здесь будет виднеться чуть-чуть там задняя лапка, да, вот он сидит. И вот так вот показали. Здесь а, будет какая-то там складочка у него, ножки. Вот здесь низ. И вот тут чуть-чуть-чуть-чуть как бы задней лапки видно, что вот он сидит, там немножечко выглядывает как бы вот таким образом и глазик глазик у нас будет ну, где-то вот-вот здесь будет какие-то глазик такой немножко возможно мультяшный какой-то получится не знаю даже что получится вот вот таким этим же цветом да только вот мы наметили вот можно еще внутреннюю часть уха показать. Вот, вот этого. Вот так вот, как бы капелькой такой. Вот. Ну и теперь можно взять а, эту кисточку, промыть, к примеру. Да? А, краска темперная, когда высыхает, а, у нее в составе... Есть клей ПВА. Вот если даже взять, к примеру, мастер-класс, да, вот тут написано поливинил цитатная, то есть ПВА поливинил и поэтому, собственно, она и как бы не дает нашей краске после высыхания размываться. Я даже пробовала вот и на палитре краска которая у меня оставалась, я ее специально как бы сразу не отрывала, да, листочек, чтобы она хорошенечко просохла, и потом пробовать ее размывать. Да, действительно, не размывается, все замечательно. Так, ну-то наборчик у меня такой, не особо, скажем так, богатая до да, палитра то есть 12 цветов вроде как, когда всего но это и хорошо то есть э, мы будем искать смешивать э, то есть будут у нас мало красочек задействовано и соответственно у нас будет более по цветам гармоничная картинка то есть это конечно э, хорошо когда есть большие наборы, да, но это если вы умеете это все гармонично сплести, скажем так. Так, ну и добавлю, я вот добавила белый, охру, черный, добавлю умбру. Вот этот красно-коричневый у нас уже, да, вот эта основа есть. Если что, я буду ее подмешивать. Добавлю умброчки. Красный шарфик я пропишу, наверное, уже потом. Так, ну вот, вот-вот-вот, наверное, вот этих красочек пока и хватит мне. Я взяла плоскую синтетику, тоже какой-то номер 12, не знаю, наверное, детский набор какой-то. Уже не помню даже, откуда она у меня. Смачиваю, естественно, кисточку. Набирала если что, вот мастихином рыбкой красочку. Некоторые лезут прям кисточку, кисточкой в баночке, Я такого, честно говоря, не люблю. Так, ну и давайте что? Давайте вот серединку ушка намешаем. Вот я возьму, к примеру, вот этот красно-коричневый. Добавлю-ка я сюда беленького. Вот видите, он как раз такой вот э, натуральный какой-то цвет получается. Вот именно... С розовинкой какой-то, да, вот не красный с белым, да, розовый, а вот именно такой интересный. И вот я сейчас вот закрою вот так мазочками прям, мазочками, мазочками. Где надо мне мазочек поуже, я то есть бочком кисточки провожу. Дальше э, с, другое ушко, вот серединка там тоже видна. Она у нас с желтинкой чуть-чуть. Я добавлю, что у нас тут есть на палитре более желтенькая, Это охра, естественно, да. Вот я добавлю сюда какой-то такой, только посветлее, вот, наверное, вот я вижу, что надо посветлее. Вот я добавила белилок. Вот, закрою. Вот так и это ушко. Можно и где-то здесь этого цвета чуть-чуть добавить. Вот таким образом. Дальше. Умбра добавлю сюда же, в этот светлый цвет. Где-то начну шерстку его показывать, где посветлее тоже так мазочками, мазочками, мазочками. Вот здесь у него лобик посветлее, чуть-чуть сюда спускается светлее. То есть я замешиваю. Вот взяла охрочки, взяла белилок. Вот это вот все здесь такое. Вот здесь около шарфика такие цвета желтоватые больше белого я вижу а, вот вот здесь по вот этой складочке но не чистый белый просто добавляю в этот оттенок больше белого то есть чистый белый, в принципе, у нас-то нигде его тут и нет. Можно для интересности, к примеру, поставить где-то какие-то немножко на шарфике, допустим, полосочки, что-то такое. Вот таким образом. Вот здесь можно на лапках чуть-чуть показать света. А вот здесь по ушку немножко есть вот по этому краю так вот чуть-чуть где-то прям совсем касаюсь да немножечко и соответственно если вы хотите как бы показать эту шерстку да то есть старайтесь вот эти все мазочки делать ну, по направлению как вот она это шерсть его в принципе идет вот тут около носика есть светлые участки промыть ну вот светлые мы сделали теперь давайте сделаем темные для темных я возьму эту умру и добавлю в нее черного. То есть тоже такой, чтобы он был не, не прям черный, да, но темно-коричневый. Вот такой вот. То есть не хочется его делать чернить, да, как-то прям очень сильно. Вот здесь у него, где лапка. Темная. По низу вот здесь. Темненькая. По краю лапки. Темные есть места. Вот здесь есть. Темненькая. И опять-таки, в чем хороша, допустим, вот подложка какая бы там, чтобы мы не рисовали, да, в принципе. Когда у нас белый листик, белый холстик, вот эти вот ячейки белые, да, от холста, которые остаются, но ну, они не особо красиво, да, они как светлячки какие-то мелькают, и то есть как-то так это все некрасиво смотрится. А когда уже какой-то цвет есть, мы уже на них особо внимания не обращаем. То есть, ну, мелькают где-то, пускай мелькают. Вот тут лапку оттемнили. Вот здесь под шейкой у него есть какие-то темнотики. Носик. Оп, Тут можно чуть-чуть понизу пройти темненьким, внутри в ушках там темно. Вот и такими вот движениями. Здесь можно вот так как бы очертить, слегка касаясь. Вот здесь небольшая темнота здесь какие-то темные части видно вот так И то есть возьмете вы любой до да, рисунок к примеру вам понравится вы захотите допустим кролика или котиков да, нарисовать то есть всегда всматривайтесь друзья всегда всматривайтесь где чего темнее где чего светлее и тем самым потихонечку вот так не спеша всматриваясь переносим естественно вот здесь от шарфика, да, там какая-то теневая будет падать. Вот его, чтобы он так ярко смотрелся. Вот мы нанесем вот здесь каких-то темных пятен. Дальше добавлю в этот оттенок охры. Охра с коричневым. И вот тут черный, да, попался такой вот грязноватый цвет, желтоватый белилок туда вот такой очень приятная краска по консистенции очень напоминает гуашь в принципе коричневинки больше белилки Такого желтое не было, допустим. Здесь можно таких молочков. Более коричневый вот здесь виднеется цвет. Это наш шарфик, ну мордашку также пропишем сейчас. Вот сюда от носика у нас пойдут такие более темные части. Вот сюда пойдет, вот так шортика. более светлая пока глаз не, не трогаю не обращаю на него внимание этой же кисточкой вот залезла вот тут в светлые оттенки да вот таким образом щечки щечки у нас тоже будет что-то такое вот светлое соохрочкой тут будут щечки Вот так. Такой красавчик у нас. Зайчик, красавчик. Таким же более светлым вот а, краешек уха у нас очерчен. Вот опять-таки, про что я говорила, если где-то что-то у нас закрылось, да, перекрылось, вот у меня темный тут пропал, я беру опять темный, да, и поверх, темный он, конечно, всегда ложится хорошо, ну поверьте, светлым тоже здесь можно, и оно э, сильно подмешиваться не будет. Если уж подмешивается сильно, можно подождать, пока подсохнет. Вот так, больше таких вот резких движений, как бы, кисточку резко отрываю. получается рваные такие, видите, вот здесь мазочки, как бы показывая шерстинки, да, там. Ну, тоже, опять-таки, повторюсь, не какой-то там конкретный мастер-класс. Ну, кто захочет нарисовать, можно и нарисовать. Ну, а вообще это как бы для вас, чтобы посмотреть, как ведет себя, в принципе, темперная краска. Как ей можно работать. Вот здесь хочу темноты побольше добавить. Тут будут эти точки, точечки. Они вот куда усики да, будут выходить. Ну, здесь края пока э, рано прорисовывать потому что у нас еще мы фон будем делать ну, вот так можно показать себе как бы да вот здесь может быть под шарфиком да тем, тем ну темнота то есть шарфик у нас объемный да и от него на зайку тут вот чуть-чуть падает тень то есть естественно да? давайте прорисуем шарфик чтобы не путаться чтобы нам уже как-то было наглядно да? красный у меня здесь он по сути один вот он такой яркий красивый красный вот я добавлю сейчас мастихинчиком красненького себе Сразу протираю инструмент. Красненький тоже я буду использовать нечистый, чуть-чуть его подпачков коричневым, либо капелькой, капелькой черненького, и вот так здесь, к примеру, да там у нас полосатенький такой шарфик у него. Вот так. Красненькие полосочки. Ну и здесь, естественно, да, там у нас полосочки. Но здесь, смотрите, так как это у нас складочки у нас может быть вот так вот, да, там где-то они изогнулись. Ну, как шарфик. Не совсем ровно. Здесь уже совсем лежит. Вот так вот. То есть, смотрите, чистым красным вы можете потом, к примеру, даже там желтенького добавить, да, чтобы он ярче был. Какие-то акценты очень уже такие красивые, да, детальки какие-то сделать. Но пока вот пускай он будет такой вот грязновато-красный, не, не чистый, не идеальный такой Промываю кисточку. Ну и также давайте сделаем вот этот вот э, белые полосочки. Я беру белый с черным, такой вот серенький. Сильно не вымешиваю, чтобы у меня где-то был более светлый, где-то более темный. То есть вот здесь такая да? где-то возможно тут даже в белом более чуть больше черного добавлю какие-то складки да вот здесь более такой серенький вот тут может быть теневая падает да и тут вот будет более темный темперой как и в принципе всеми красками можно писать как вот более жиденько разбавляя так и более пастозно есть даже и мастихи нам пишут темперой Теперь вот этот же цвет я беру, да, там прям вот влезла в коричневый в эту вот где-то сюда добавлю на лапки где-то тут посветлее на мордашке вот есть у колоносика прям вот уголочком кисточки беру. Здесь немножко, ну, то есть я смотрю на рисунок, еще вот где у меня есть места посветлее, и где этот оттенок можно, к примеру, добавить, да? Здесь немножко светлее. Кто, тем более, вот пишет акрилом, любит работать акрилом, да, а, те меня сейчас вот поймут. Если вы хотите, чтобы красочка а, ложилась не плотным слоем, да, вот каким-то раз там и закрыла, а вот как у меня, да, вот такими, как проплешенками. То есть краски должно быть немного и сильно воды не добавляйте или легонечко, не, не сильно вдавливая. Тогда получится, что у вас вот именно а, вот так вот где-то цепляется она, а где-то как, ну, как проплешенки, да, как я называю, их, появляются. Вот здесь можно немножечко то есть, если нам нужен какой-то густой, да, слой такой плотный, мы, соответственно, краски набираем либо водичкой так, и чтобы оно хорошенечко ложилось. А если нам надо вот так вот легонечко, то, соответственно, мы также о, аккуратненько набираем красочку вот вот сюда мне надо в эту сторону чтобы они шли я вот так вот наношу. также у меня есть более темные шерстинки да там вот поверх всего этого дела красивого там есть более темные темные такие шерстинки вот я сейчас взяла наш темно-коричневый вот я лишнюю вот так вот прям сотру краску лишнюю а палитру и вот она немного ее тут она как бы слегка испачкана и вот возьму к примеру вот как у нас легонечко легонечко по всему вот этому а, зайке да вот я покажу вот так вот еле касаясь чтоб она кое-где снималась то есть вот я покажу вот это направление шерстинок здесь сюда идет, видите, по более светлому, более темненьким. Вот здесь ножка изгибается, то есть направление мазочка. Мы это помним, да, как я вам говорила, и в, пейз... в пейзажах и в любых предметах, натюрморт, то пускай, либо что угодно. То есть мы двигаемся по направлению предмета. То есть мы его как бы пытаемся а, кисточкой обнимать, подчеркивать. Здесь сюда пойдут ворсинки тем самым, видите, оно как бы, но это мне вот так захотелось, да, сейчас вот сюда относика в эту сторону сюда, то есть вы можете просто как бы, да, так вот мазочками оставить, то есть не делать какой-то вот эффект этих ворсинок. Но мне вот хочется так вот сделать. Ну, ушко чуть-чуть вот здесь пройду. Мне кажется, так интереснее, да, уже фактурка смотрится, чем он был просто у нас какой-то такой скучный зайка. Добавлю больше черненького. Вот здесь теневую усилю. Только не сильно, чтобы это не перечернить прямо очень уж. Вот здесь можно чуть-чуть теневую. Прям вот малым-малым количеством красочки. Прям вот еле-еле. Вот так. Ну и глазик, конечно же. Куда без глазика. Глазик. Так, он у нас будет вот здесь где-то. Можно сначала нарисовать вот так кружочек. Кружочек, кружочек. А потом по направлению вот к носику сделать как бы такую вот небольшую капельку. Вот, в принципе, и глазик. Ну, форма именно глазика. Дальше, дальше, дальше. Каким-нибудь светлым, бежевеньким. Вот я набираю, что у меня тут какой-то коричневатый светлый. Я ему этот глазик немножко как бы окантовочку там. Шорстка у него там более светлая. Вот так. Можно также и пальчиками себе помогать. смазывать, к примеру, где-то, да? Вот так вот. Вот таким образом. Смотрите, какой красотулька получается. Здесь светлый. Ну и, конечно же, бличок. Ну, тоже не белый. Какой-нибудь вот такой бежевый. Так вот. Оп, точечку поставили. Дальше. Вот тут я Замечаю, что по ушку есть светлые какие-то такие моменты. Охра, при выс... Охра, господи. темпера. При высыхании она становится такая матовая, бархатистая. Где-то цвет может меняться. То есть, если вы изначально нанесли, он был один, да, он высох и стал другим. Можно... К примеру, если смотрите, что а, было светло, да нанесли, потемнело при высыхании, ну, взять еще сверху добавить светлого оттенка. Ну и давайте фон сделаем так я добавлю себе белил Сейчас, наверное, мастер-класс возьму чтобы долго не выдавливать из, из баночки вернее не доставать фон я хочу сделать какой-нибудь ну наверное тоже что-то серенькое, беленький то черненький можно сделать к примеру тепленький какой-то добавить коричневого будет серенький такой серый теплый с коричневинкой, и таким образом закрыть зайку фон вернее около зайки не забываем про правила вот которая есть да что перед а, непосредственно лицом, либо вот как у нас а, зайчик, да, у него тут мордочка. То есть а, должно быть, во-первых, а, места больше. То есть, видите, мы здесь оставили со спины чуть-чуть места, а здесь больше. То есть это такое вот правило. И... Делаем э, оттенки фона, стараемся делать светлее. Такими вот я прям надавливаю и делаю широкие такие мазочки. Закрываю фон. где-то даже если вы видите вот этот наш красновато-коричневый он где-то просвечивается вот здесь а, приземлю землю нашего зайку добавлю прям вот побольше а, молочка черного шарфик да, у нас здесь лежит тень будет падать также можно где-то подрезать к примеру там. Добавляю водички, если вот так вот ушки. Так, мне надо черного добавить все-таки. Ну, тоже, так как все водные краски, как гуаша, крил, да так и темпера вот ее добавляйте лучше по чуть-чуть несколько раз там да, добавить так как она сохнет конечно же И если вы не хотите чтобы она у вас просто высохла лучше несколько раз добавить потому что если вы можете, к примеру, ту же акварель, гуашь, да, водичкой взять, размыть, и у вас получится, в принципе, она уже опять готова к работе, то здесь, конечно, эти краски, которые как вот акрил, темпера, они... Уже ты с ними ничего не делаешь. Беру черную, но кисточка упела. Ставлю какие-то мазочки. Теперь можно вот так вот на фон где-то этим нашим темным коричневым, коричневый с черным, так сейчас я его замешаю, где-то вот выпустить отдельные шерстинки можно взять верно кисточку также веерной кисточкой а можно так вот чуть-чуть показать как намеками можно и не показывать в принципе также этим темно коричневым тут у нас какие-то усики у него я все делаю этой кисточкой вам если а, неудобно смело бери, берите лайнер или ну что-то такое тоненькое чтобы было комфортно Так. Ну, темный, да что мне так захотелось где-то его вот так на фон подбросить? Почему бы и нет? Почему он должен быть скучный, какой-то серый, да, пускай будет такой, промываю кисточку, беру чистый, красненький, вот добавлю яркости на шарфик где мне очень хочется вот здесь я хочу его продлить к примеру да так вот здесь тоже чтобы он не очень ровно так вот да по шейке заканчивался вот здесь яркости прям хочется Ну, естественно, мы еще не прорисовали бахрому и вот тоже как-нибудь вот так вот Оп. просто как бы такими тычочками отпечаточками вот, в принципе, и все. Такой вот зайка него у нас получился. Удобно, кстати, если красочка сильно не высохла, да. Вот у меня красной много осталось, можно взять ее чистую, да, и в баночку обратно. Ой, неудобно на камеру. Обратно убрать. Также сейчас я с охрой поступлю, то есть пока она не засохла, пока она подвижная да ее можно убрать и, то есть тем самым сэкономить да не выбросить куда-то в мусорное ведро а спрятать обратно вот вот так топ в коробочку в баночку брать этим в принципе баночки удобны можно я и в тубы помещаю тоже обратно ну, это уже, конечно, не так удобно и комфортно, как, к примеру, в банку. Вот, можно вот такими кисточками, ой, щетинкой, да, к примеру, сделать какие-то шерстку. Ну, можно и не делать, в принципе. Это вообще не важно. Ну, такой вот небольшой, скажем так, урок обзор у нас получился напишите пробовали ли вы темперой работать как вам этот материал понравился не понравился вот мне очень нравится и кстати очень понравилось работать именно на вот этом картоне загрунтованном очень классно всем спасибо за просмотр всех, друзья, с наступающим Новым Годом! Счастья, здоровья – это самое главное. Творческого всем успеха, настроения. Я вас люблю. До скорой встречи!